Рыцарь. Однажды к Саиду приехало много отличных военных охотников, и среди них был художник. Все военные, само собой, были наездники, а художник верхом никогда не ездил. Но ему было стыдно сказать военным, что на коня он никогда не садился. Поезжайте, сказал он им, я вас догоню. Все уехали, никогда скрылись из глаз. Художник подходит к своему коню, как его учили, с левой стороны, и это было правильно, с левой, а вот ногу он поставил в стремя неправильно, ему надо было левую ногу поставить, он же сунул правую в стремя и прыгнул, и, конечно, прыгнув с правой ноги, он повернулся в воздухе и очутился на лошади лицом к хвосту. Конь был не особенно горячий, но какой же конь выдержит, если всадник, чтобы удержать равновесие, схватился за хвост? Конь во весь карьер бросился догонять охотников, и скоро военные люди с изумлением увидели необыкновенного всадника, скачущего лицом к заду и управляющего конем посредством хвоста. — Это рассеянность, — сказал я Люлю, — подобный случай был с рыцарем Дон Кихотом, когда конь его представил обратно в конюшню. Автору следовало посадить рыцаря с левой ноги. Это просто рассеянность. Причем ждут магниты, дермант. Нет, это не рассеянность, — сказал Люль. У него не хватило дерманта сказать военным правду, что на лошадь он никогда не садился. Никакого магнита не нужно, чтобы сказать людям правду. Но дермант нужен. И это единственный путь к правде. Через дермант.